Вот я прошлый шаббат Леон говорил о празднике Пурим. Так что у меня сегодня проповедь будет короткая. Вот, на часа два-три, не больше. Вот, так, я сучу. И говорил о празднике Пурим. Он так интересно подвел, что этот праздник потерял свою сущность в каких-то вещах, вот, как было раньше. Ну, и сделав такой небольшой комментарий по книге Эстер... Но хотел бы а, посмотреть еще с другой стороны немножко, как история, это может, а, чему она может научить нас. А, как эта история а, еврейского народа может какие-то уроки дать для нас сегодня. И для меня, конечно. Вот. Не буду пересказывать всю эту историю, как Каман хотел истребить народ. И для, для нас, для всех Аман – это про образ сатана, да? Вы верите в это, что э, есть такая сила, которая влияет на нас и сегодня? И поэтому я на это смотрю. Э, тот, который хочет истребить нас, который хочет сбить нас с колени, и, это, и не давать нам спасать э, людей, и отводит нас, старается отвести нас от Иешуа и даже... Э, Настолько вредит, что некоторые поддаются и падают. Вот. Ну, я хотел бы хотел поговорить сегодня немножко. И моя тема сегодня называется «Радость побед, но война не закончилась». В таком плане война у нас еще идет так, что у каждого из нас. Но, как Господь сказал, претерпевший до конца, тот спасется. И я молю, чтобы мы все прошли эти испытания и дошли до, до конца.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 И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского? И стоит вопрос, не для, для чего ты избран вообще? Не достигли ты сегодня того состояния, в котором ты должен быть, в котором ты должен воевать, сражаться за эту землю, за наш народ, за все народы, и, конечно, за дальних, за ближних? Вот. И я не сомневаюсь, что, а, что мы работаем, мы трудимся. Но, может быть, кто-то не в полную силу, а кто-то чрезмерно. И Господь хочет нам тоже в этом плане дать баланс, чтобы не переусердствовать, чтобы не сломаться. Иногда даже сатан толкает, чтобы сделать больше, чтобы сломать тебя. И надо чувствовать, как Бог двигается в нас. Вот. И Господь избрал нас, чтобы мы не только были постоянны в молитвах каких-то за народ, за человечество, но также Он хочет, чтобы мы стояли в проломе за эту землю, и это нормально. За Божий народ, которых Сатан хочет в принципе истребить. Смотря сегодня на то, что происходит в Израиле, и мы видим всякие конфликты, и даже на днях были конфликты палестинцы с палестинцами, и думаешь, как эти слова совпадают, то, что Господь сказал, что последние времена будут таковыми. Народ на народ, царство на царство, брат на брата. Будут стихийные бедствия и землетрясения. И это начало конца. Мы серьезно не знаем, когда этот конец, когда конец закончится, как бы, когда Ишо придет. Но мы смотрим, что Мордыхай пишет эти, когда победа совершилась, как бы так, и Господь как бы поставил Мардыхая на должность премьер-министра, можно сказать. Вот. и дает Господь Бог ему дает мудрости в том, как, бы, как написать так, чтобы народ встал в защиту свою. И вот я хочу еще с Фирем прочитать из э, э, э, фильм 8 глава 9-10 стих. И как бы Мордыхай пишет тут от, от э, имени царя во все областя, чтобы не только защищаться, но и истребить тех, кто против еврейского народа. Есфирь 8, 9, 10. И позваны были тогда царские писцы в третий месяц, то есть месяц Сиван, 23 день Его. И написано было все, все так, как приказал Мордыхай к иудеям, и к сатрапам, и областеначальникам, и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей в каждую область, письменами ее и каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их и на языке их. И написал он от имени царя Артаксекса, и скрепил царским перснем, и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и мулах царских». Ну, драмадеры – это верблюды такие. Вот. И гонцы посланы, чтобы предупредить еврейский народ, подготовить их к войне. И Господь посылал во все времена пророков для того, чтобы предупреждать народ, что вот будет когда... будут Войны, когда будет нападать на них из-за того, что они непослушны, из-за того, что они грешат. Но здесь мы... В этой истории мы... Э Видим, что народ Израиля в какой-то степени ассимилировался, даже имена стали языческие, но в то же время народ как народ остался, потому что Господь всегда сохранял народ не из-за того, что он был послушен потому что он был верен слову, которое дал Аврааму, от нашим. И поэтому он уверенный и сегодня, чтобы мы могли стоять за свой народ. Мы сегодня, как остаток Израиля, вот. И, мы, и как бы мы сегодня, как вот эти посланцы по всему миру, мы видим, что Слово Божье оно вышло из Иерусалима и пошло для, на все концы земли. И сегодня мы также посланцы, как, может быть, можно сказать, даже шелихим, как вот эти пиццу развозят, тоже написано, да, Шалех. Вот. И мы как эти посланцы. Потому, поэтому Господь через Шауля говорит во втором Корифе на 5.20. «Потому мы посланцы Мессии». То есть Бог взывает к людям. Я немножко взялся с перевода Штерна. То есть Бог взывает к людям через нас. Мы же взываем от имени Мессии. Примиритесь с Богом. То есть не только примиритесь, но станьте послушными. И как Леон сегодня говорит, что, что мы должны научиться слышать, потому что Господь говорит, овцы мои слышат голос мой. И вопрос сегодня, чтобы мы слышали, как Он ведет нас. Вы знаете, я на днях молился, я уже кое-кому свидетельствовал об этом. И мне было трудно прорваться в молитве, как будто вот такая тяжесть, сложность, и я минут 10-15-20, наверное, прорывался. И потом вдруг раз такая... Такое присутствие сильное пришло. И я не знаю, сколько времени я только кричал «Баруха Баба Шем Адунай». «Баруха Баба Шем мадунай", «Баруха Баба мадунай". Я не знаю, сколько минут. Мне казалось, что я уже целую вечность говорил. Потом, как бы, так, такое... И, и, и, и давно, я уже какой-то период времени беременный этим. Мне хочется на балконе прям взять вот так и большим этап делать плакат «Баруха Баба Шем Адунай». И знаете почему? Я думаю, потому что я живу рядом с Ракевит, и когда люди с поезда выходят, а у меня балкон большой, 16 метров, я думаю, вот если бы они будут видеть это, как бы будет какой-то толчок к тому, что вот что-то будет напоминать, потому что Ишов что сказал? Говорит, пока не провозгласят Баруха Баба шима, Дунай. Я думаю, может быть, пора провозглашать а кто начнет провозглашать? Мы, как воины миссии, Пусть как армия клик дает. Ну, может быть, вот так а, дипломатично, пока так, чтобы на балконах висело, но потом смотришь, и другие будут заражаться. И, может быть, что-то может произойти. Может быть, это тоже какой-то вид Евангелия. И поэтому, как бы. Э, и мы все хотим, чтобы скорее Иисус пришел, правда? Вот. Но нужно какое-то приготовление для этого. Поэтому он говорит, приготовьте путь к Господу прямым и сделайте стезию. Вот как Леон постоянно, у него, у него такой основной урок, куда бы он ни ездил, это тикуну да, Это э, изменение мира, да, исправление мира. Ну вот. А у меня, куда бы я ни ездил, у меня вот такая тема, все время приготовьте путь к Господу. Куда бы я ни ездил, я в основном проповедую. Бывает по-разному, в разных направлениях. Даже захватываете темы немножко, которые э, говорили э, из тем на лам, потому что они в, э, в какой то степени идут как бы параллельно в этом плане. И, и сегодня Господь поднимает новое поколение. Я сколько слышу э, об этих вещах и, в принципе, уже, можно сказать, участвую в этом, что Господь поднимает новое поколение пророков, и учителей, и именно новозаветных пророков, и из других народов, и говорится о том, что ревность придет к нам от язычников, от других народов. И, честно говоря, вот эта ревность, она сейчас меня цепляет, почему где-то там, а почему не у нас. Но думаю, что то слово, которое Господь послал с Иерусалима, она как бы делает это кругосветное путешествие, путешествие и сегодня возвращается к нам. Да, нас кто-то там зацепил, чтобы подтолкнуть, так сказать, чтобы мы тоже как бы начали ходить э, в огне, чтобы самому пробудиться, помочь проснуться народу, пусть даже через это Баруха Баба Шемадунай, проснуться нам самим, и чтобы какое-то движение пробуждение, что ли пришло среди нас и среди нашего народа, вот. И поэтому и в то же время я смотрю, что как мы можем помочь друг другу избавляться от каких-то вещей. Я, допустим, после праздника Пурим по даже поздравление кому-то писал. Я почему-то у меня такой был толчок поздравлять с тем с праздником и в то, время, в, то, в то же время говорил о победах над разными оманами, которые есть вокруг нас в нашей жизни и мешают нам а, в движении победы. Вот. И как важно нам научиться вот этими все оружиями Божьими, которые Бог нам дал, и справляться, Это много бы есть учений об этом, но все равно я хочу опять напомнить Ефесянам 6 главу а, с 10 по 12. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом Его силы, укрепляться, это если у нас нет с ним взаимоотношений, у нас не будет крепости. Мы будем э, все время в каких-то падениях находиться, а, под, а возможно даже вообще уйдем от него. обрекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наше брание против не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироплавителей тьмы, века сего, против духов злобы поднебесной. То есть это война с различными аманами в нашей жизни. Это война. Мы находимся в этой войне. И война в нашей жизни с нашими гордынями, иногда желаниями, увлечениями, иногда бывает завистью, обидами, горечью, непрощением. Это только, столько можно перечислить. И другими какими-то негативными чертами и в наших характерах, и Среди окружающих давлений, прессовок, которые проходят в нашей жизни. И я когда читал, вот недавно читал Второй Коринфянам, и меня все время поражал Павел, как он проходил все, как он продолжал бороться, и как, как на ристалище, знаете, бежать вперед. И порой дыхание сбивается. И вот как на войне. Второе, Коринфянам 12:7. «И чтобы я не превозносился с чрезвычайностью откровенней, дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». То есть Шауль проходил какие-то испытания в своей жизни, боролся с чем-то в своем характере. Я думаю, мы все несовершенны, потому что Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божией. Это правда. Но и мы все грешим. Но факт то, что у нас есть Тот, который оправдал нас, очистил, осветил и продолжает работать с нами. Вот. Но Шауль продолжал как бы идти за Господом и старался исполнять Его волю. Он как бы искал и чувствовал, куда идти. И понимал, вдруг раз дорога перекрелся, он понимал, значит, туда не надо идти, надо это делать, как говорить. И у кого-то жало в плоть – это... Может быть жена, может быть муж, может быть эти компьютеры, телефоны, игры какие-то. Иногда бывают дети. Кого-то жало вплоть красивые женщины, они могут, может, не взглянуть, не оценить и даже не пофантазировать, как бы в таком плане. Вот. Где-то может быть и болезнь, и много других факторов в нашей жизни. Я думаю, но это борьба. Да, Господь делает такие вещи, чтобы ты не возгордился, чтобы ты не думал, что ты самый лучший, самый крутой, а там, да, вот богатый, у меня все есть, все такое. Но в то же время, чтобы ты мог был где-то смиряться. И сегодня, как бы, сегодня одно жало, победил, там, Подбегает другой, вот как, знаете, как в фехтовании, как в сражении на бою. Ты, сразаясь, раз одного убил, этот другой подбежал. И получается, если я в характерах каких-то своих, там, и в какие-то ситуации, э, Господь помог мне справиться, я победил. И эта победа радость приносит. Когда по Рим победили же вроде бы, радость была, праздник. У нас до сегодняшнего дня мы это празднуем каждый год. Но... И есть внутренняя радость того, что Господь дал нам в этих победах. И поэтому Господь как бы говорит, я всегда с тобой, я никогда тебя не оставлю. Воюй и верь, что ты победишь. Как воины, он думает, что вот он может всех сразить, всех победить. И одного заколол, тот другой подбежал, этого заколол, третий подбежал. И так происходит в нашей жизни до конца. Потому что Господь знает, кого к нам подводить, какую ситуацию, что нам раскрыть, от чего нам избавиться, где нам совершать эти победы. Вот. Я знаю, что мы все в какой-то войне, это, знаете, как в трех мушкетерах один за всех, и все за одного. Да? Но для меня, вот как бы один за всех это как Ешо умер за всех нас. За всех. И мы идем за Ним. И вот 1 Коринфян, я хочу еще прочитать 15 главу, 55 стих. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» 57 стих. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим, Ишуа Мессии. 1 Иоанна 5, 4. «Это ибо всякий, разденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир» вера наша. То есть, он, то, что мы верим в Иисусу, это уже наша победа. Но Он все говорит, чтобы мы еще научились доверять. И в каких-то ситуациях, где ты не можешь справиться, и Господь помогает тебе, Он дает ближних, чтобы помочь, чтобы как-то прикрыть, как я читал, что некоторых в войнах, где оставались несколько человек, они просто становились спиной друг к другу и как бы, и отражали врагов, насколько они могли. Вот. И поэтому сегодня мы должны понимать, вот мы сейчас затрагиваем а, а, так, такие вещи, как самоидентификация, и вот сегодня мы должны понять, кто я, кто мы. Как мессианская община в Израиле, как наша идентификация в теле миссии, чтобы правильно жить и влиять на окружающих нас мир, ходить в победе с Господом в любви к людям и терпении. Эта тема мы еще будем поднимать подробнее, поднимать, говорить об этом. Но я хочу сказать, что ты знай и не, всев... не сомневайся, знай и не сомневайся, что мы с тобой рождены от Бога. Нешуясь и мы победители. Что происходит у рожденных свыше от Бога? Видно их победы, видно их радости в жизни. Вот. Радость победы, радость любви. Хоть и война еще не закончилась, но мы видим, как этот человек ведет себя и как действует. И мы продолжаем двигаться за нашим Господом. А кто Он у нас? Главнокомандующий, да? который ведет нас, который направляет нас, и мы должны слушать Его голос и нести вот как бы вот этот огонь веры, победы всех, на, во всех фронтах нашей жизни. Я еще несколько стихов прочитаю, и я думаю, что мы на этом закончим. 1 Коринфянам 57, опять 15-57. «Благодарение Богу, даровавшего нам победу, Господом нашим Ишоа Мессии. Итак, братья, 58 стих, мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, насколько вы можете, зная, что так, как вы едины с Господом, ваши усилия не напрасны. И еще 1 Петра 4,7. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 1 Петра 5, 8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». 1 Коринфянам 16, 13. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды». И нам нельзя ослабеваться. И как в Иисусе Навине есть такое место 1:9, 9, что я как раз сказал в адрес Итая, «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь». Куда ты не пойдешь, везде Господь с тобой. Если на самом деле ты веришь, если на самом деле ты доверяешь и уповаешь на Него, как говорил об этом Павел ой, царь Давид Псалмах. И я верю, что Господь нас приготовил победителями. Я не знаю, кто из нас рожден свыше, кто не рожден, но, по крайней мере, мы можем увидеть это в наших делах, потому что вера без дел мертва, как говорил я. Будьте благословенны. еще раз повелеваю вам, будьте тверды и мужественны, не страшитесь и не ужасайтесь, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Дорогой Небесный Отец, я молю Тебя за всех нас. Мы находимся не в простое время, и пусть всякие страхи уйдут от нас, человеческие страхи. Пусть будет только страх Господен, чтобы мы, как Твои воины, Ишо, миссия могли противостоять всяким поздним, дьявольским, и всегда радоваться тем победам, которые Ты уже нам дал в себе, я верю, что мы будем справляться и всегда будем выходить победителями. Даже если где-то там будут небольшие раны в душе, мы научимся прощать, мы научимся любить, мы научимся не раздражаться и всякое такое, что есть в нас. будем Можем научиться тому, чтобы не реагировать на тех людей, которые нас пытаются укусить, обидеть, предать и еще что-то, как это происходило с Тобой, Господь. И я верю, что Ты поможешь нам, Духом Святым, справляться и воевать на этой, в это время и со Своим Я, и с тем, что происходит вокруг, Отец, во имя еще Я молю Тебя и благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты укрепляешь нас и поднимаешь нашу веру, даешь нам уверенность, что мы всегда будем победителями. Не дай нам упасть, дай нам прорываться вперед и быть хорошими рубаками во имя еще.